Друзья, всем привет! Сегодня будет немного нестандартный формат видео, в конце вы узнаете почему. Перед этим у меня к вам есть такой вопросик. А, смотрите, напишите, пожалуйста, в комментариях, прямо сейчас спуститесь и напишите в комментариях, актуальна ли для вас тема бинарных опционов. То есть, стоит ли мне снимать видео и дальше по бинарным опционам, или переходить на что-то более масштабное. Я очень долго не снимал видео с торговли, я, в принципе, вообще это время не торговал, Сейчас будет моя первая торговая сессия за долгий промежуток времени И я не смотрел а, в YouTube, что сейчас происходит с тематикой, что сейчас вообще на YouTube происходит Вы, наверное, все эти видеоролики смотрите, и мне вот интересно Актуальна ли для вас тема бинарных опционов? Вот прямо сейчас спуститесь в комментариях и напишите Итак, у нас с вами сегодня наконец-то за долгий промежуток времени торговли в реальном времени И плюс ко всему это будет нестандартный формат Самый настоящий правдивый трейдинг, без каких-либо прикрас. Приятного просмотра! Итак, друзья, давайте начнем нашу торговую сессию. Сегодня мы с вами повторим стратегию торговли по паттернам. А, вспомним, как нужно торговать. Вспомним, в чем смысл данной стратегии. Паттерны, напоминаю, работают на всех таймфреймах, но на бинарных опционах я рекомендую использовать именно M15. То есть 15-минутный тайфрейм. Что мы делаем? Мы включаем M15 и ищем какие-либо паттерны, которые вы знаете. А Меньше таймфреймы, конечно, использовать можно, но не рекомендуется, поскольку чем меньше тайфреймы, тем лучшие условия должны быть для отработки паттерна. А больше таймфрейма использовать смысла особого нет, поскольку мы торгуем на бинарных опционах. Здесь у нас время экспирации определенное и придется слишком долго ждать. Итак, ищем ситуацию на М15. Во-первых, смотрим экономический календарь, чтобы не попасться на новости. Это обязательная процедура. Итак, в ближайшее время у нас выходят новости по фунту, не сильные новости, но тем не менее могут оказать влияние на рынок, поэтому фунт мы пропускаем. Ищем ситуацию везде, кроме фунта, кроме валютных пар с фунтом. Смотрите, валютная пара евро-канадский доллар, И видим здесь огромные тени снизу. А давайте проанализируем часовой таймфрейм. То есть у нас предполагаемая ситуация есть, теперь нам нужно проанализировать более большие таймфреймы. Что мы здесь видим? Здесь имеется уровень поддержки. Достаточно обширная область. Давайте я ее нарисую. Возьмем желтый цвет. Область у нас находится в данном месте. Вот наша область поддержки. Область достаточно обширная. Цена может зайти еще в эту область и отскочить. А, давайте посмотрим М30. Окей, на М30 мы наблюдаем три а, свечи на понижение. Достаточно уверенные три красных свечи. Обычно после такой формации происходит свеча, которая направлена в обратную сторону. То есть, скорее всего, в ближайшие 30 минут цена будет идти на повышение, то есть корректироваться. И учитывая то, что здесь находится уровень поддержки, плюс ко всему на М15 мы видим огромные тени снизу, это паттерны, указывающие на повышение. Мы можем предположить здесь коррекцию, то есть движение вверх. А до конца жизни свечи остается 2 минуты. При торговле по паттернам, напоминаю, что мы ждем закрытия свечи. Или, по крайней мере, мы должны зайти а, прямо рядом с закрытием свечи. То есть незадолго до закрытия. А, сумма сделки. Давайте определимся с суммой сделки. Ситуация, в принципе, не особо уверенная, но ее можно отработать. Я бы поставил здесь 3% от депозита, то есть 1200 рублей. Свеча у нас подходит к концу. Здесь мы наблюдаем огромные тени снизу. И здесь также у нас огромная тень снизу. Вырисовывается паттерн молот, закрытие остается 2 минуты, можем заходить на повышение на 32 минуты, то есть на 2 15-минутных свечи. Заходим на повышение. Почему на такое время экспирации? Поскольку я всегда так отрабатываю паттерны. На 2-3 свечи я захожу, в зависимости от таймфрейма. Это и есть моя стратегия торговли по паттернам. А, ну естественно, стратегии бывают разными, торговля по также бывает разная Поэтому если у вас есть какой-то опыт, если вы набили уже руку, торгуйте так, как вам удобно Если же у вас опыта нет, то приобретайте опыт с помощью видео и с помощью практики Итак, а сейчас скорее всего мы должны поймать коррекцию примерно вот до данного места Это наш потенциал движения цены а, Мои предположения, что цена дойдет до этой линии в ближайшее время Посмотрим, как будет на деле Смотрите, наблюдается внезапный импульс на понижение которого я здесь не ожидал увидеть, и он очень, кстати, образовался, чтобы объяснить еще один момент при торговле по паттернам. А Если мы заходим по паттерну, и цена идет не в нашу сторону, то это считается паттерн, который не отработал. Естественно, остается еще 27 минут, но просто я привожу пример. А если вы заключили сделку здесь на повышение, и цена пошла не в вашу сторону... То ситуация пропускается Перекрытий никаких нет, мартингейла нет Просто паттерн считается неотработанным Вы можете посмотреть условия, которые поспособствовали неотработке паттерна Возможные условия, учесть ошибки, написать какие-то замечания и пойти дальше То есть пропустить ситуацию Также напоминаю свою торговую систему А свой money management. я торгую гибкой фиксированной суммой от 1 до 5% от депозита 5% это максимум, это общие правила манименеджмента а никаких ва банков, естественно, быть не должно. Строго соблюдайте все правила, контролируйте свой депозит, контролируйте себя и торгуйте. Кстати, я предполагаю, что этот импульс образовался из-за открытия часа. У нас здесь ровно час по Москве. А, напоминаю, что на открытии и закрытии часовых свечей происходит сильный импульс. Частенько это происходит. И цена может резко менять свое направление. Какой бы ни был результат сегодняшней торговой сессии, я вам все покажу. Я буду показывать все как есть, торговлю какая она есть, настоящая. С минусами, с убытками, с огорчениями и так далее. Кстати, теперь насчет перекрытий. А, смотрите, если вы заходили по одному паттерну, а и цена пошла не в вашу сторону, по нему перекрываться нельзя. В каком случае перекрываться можно? Допустим, мы здесь нашли область поддержки обширную. А, цена заходит в эту область. Далее мы ищем другие паттерны, ждем другие паттерны, которые укажут нам на движение вверх. И только когда мы нашли новые паттерны, указывающие на движение вверх, мы заходим и перекрываемся. Если вы используете, естественно, перекрытие. Перекрытие это неплохо и нехорошо. А Кто-то ими пользуется, кто-то нет. Я ими также раньше пользовался. Сейчас мне намного спокойнее торговать именно гибкой фиксированной суммой. Итак, цена совершила импульс а, и продавила немного область поддержки. Сейчас мы видим, как цену выталкивают с этого уровня. У нас остается 18 минут, пока что исход сделки неизвестен. Смотрите, еще одна 15-минутная свеча закрылась, и образовался очередной паттерн, очередная свеча, указывающая на повышение, с огромной тенью снизу. То есть мы видим, что с ним находится область поддержки, цену выталкивали с этого уровня, и очередная свеча указывает нам на повышение Итак, вероятность движения вверх еще более увеличилась И давайте ждать, чем же закончится эта сделка Как видите, мои предположения снова не оправдались а Рынок решил наплевать на а, вероятности и совершил импульс на понижение Я хотел поймать здесь коррекцию, но у меня это сделать не получилось Решил я пойти против тренда Немножко рискованно, но тем не менее я частенько так делал и как видите, сделка не зашла Тем не менее, я все равно вижу, как цены выталкиваются с уровня поддержки И в любом случае, в ближайшее время, скорее всего, будет отскок Сейчас мы пронаблюдаем с движениями цены Дождемся окончания этой сделки и будем решать, что делать дальше Видите, цена резко стреляет вверх Совершает а, такое целенаправленное движение вниз И потом резко стреляет вверх То есть в любом случае, скоро цены должны отсюда вытолкнуть И если у нас вещает закрывается с большой тенью Давайте посмотрим это еще увеличивает нашу вероятность Окей, у нас образовалась еще одна свеча Еще одна формация похожая на молот Немножко большое здесь тело, больше чем обычно Но тем не менее у нас вероятность движения вверх существенно увеличилась И здесь можно зайти на 2000 рублей То есть на 5% от депозита на 30 минут на повышение Анализ остается тот же, но у нас продолжают вырисовываться паттерны Которые указывают на повышение Давайте еще раз пройдемся по области поддержки Смотрите, рисую область поддержки на часовом тайфрейме, для начала здесь находится наша область поддержки, мы ловим реакцию от этой области. Паттерны указывают нам на вероятное повышение, уже достаточно много паттернов здесь образовалось, плюс ко всему слева мы можем заметить с вами скопление. И здесь, в данном месте, у нас находится середина скопления. Само скопление является хорошей областью, от которой цена будет отскакивать. Плюс ко всему, середина скопления является таким, как бы сказать, ориентиром для реакций. То есть большинство реакций от уровня происходит именно в середине скопления. Я все же думаю, что в ближайшее время произойдет движение вверх Давайте посмотрим, так ли это будет на самом деле Итак, после моего захода произошел еще один сильный импульс на понижение Будет забавно, если мы все-таки получим с этой ситуацией плюс Ну что же, я было подумал, что это действительно будет плюс Видите здесь огромную тень, которая образовалась на свече То есть цена почти дошла до нашего открытия, но в последний момент откатилась Сделка это заходит в минус и, друзья, вот такой вот видеоэксперимент у нас будет. Это у нас рынок, и на рынке может быть все, а, независимо от того, как вы анализируете, как вы торгуете. В какой-то момент определенные стратегии могут не работать, в какой-то работать, на каких-то валютных парах они срабатывают лучше, на каких-то хуже. В каких-то моментах и в каком-то времени определенный сильный анализ вообще не работает, и смотрите. А я в основном снимал видео и выбирал для вас самые наилучшие, самые познавательные ситуации И мне интересно, обучают ли вас такие ситуации чему-либо Какие-то такие неуверенные, минуса и так далее А напишите просто в комментариях, интересно ли вам на такое смотреть И получают ли вас такие ситуации чему-либо Итак, сегодня мы с вами получили убыток, два минуса и торговая сессия подходит к концу Друзья, вот такая вот торговля, такое бывает и частенько а, это у нас рынок, это трейдинг, убытки будут всегда, минусы будут всегда Но важно помнить, что это часть торговой системы И вот, это видео сделано с целью а, посмотреть вашу реакцию Интересно ли вам смотреть такие видео, обучают ли вас такие видео чему-либо Напишите об этом в комментариях, также пишите свое мнение об обинарах опционах И на этом видеоролик подходит к концу Подписывайтесь на телеграм-сообщество по трейдингу Все ссылочки будут в описании Подписывайтесь на канал, кто очень подписан, ставьте этому видео лайк Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждать, друзья, и всем пока.